и пошла. Встала и пошла. И пошла. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет! Нет! И всем привет! Сегодня с вами Маша, одна из ворон. И сегодня мы будем выполнять новые квесты, которые у нас добавлены на раньше. Ну, поехали. Мне нравится. Мне нравится его. Случайно нашла тут. Ну, не случайно, я просто бегала. Так, а почему бы не поздорованы с вами вот здесь вот? Ладно, пойдемте на раньше. О, нет-нет-нет, я сейчас тут кое-что включу. Я не могу без этого жить. Это мне противопоказано, кроме парочки клон. Точнее, ровно одной. Ну и да, у меня тут очень мало накоплено, потому что у неделю. Неделю вообще не могла играть, так бы я вам миссии засняла? Ладно, да поехали турецкий закон. Дождите, это Интернет, нет. Тогда что это? Ребят, я не понимаю, если честно. Что происходит, поэтому мы пойдем моим способом. Пешком. я реально не понимаю, что происходит. Тут мне Катя что-то орет. Как раз с ней вот. Я сниму, буду снимать вам паркур. Я выложу паркуре. Вау! она меня поджидает. Поджидает. Я отключилась от Discord, а она обиделась на меня. Ладно. Помо... О, я пропустил весь разговор давайте за добрый день мария ты не видела в окрестностях кого-нибудь из моих милых маленьких животных да знаете никогда не считаю вас вредована ради вас почитаю я уж давно приходилось это делать кто смотрит мне давно тот поймет или смотрел мои старые видео помоги мэри найти пропавших животных там где трава зеленая Извини, совсем забыла представиться. Я Мэри, приятно познакомиться. Мы с моим женихом Лансом недавно переехали на ранчо Старшайна, чтобы разводить животных. Мистер Петерсон был очень добр и устроил нам место на ранчо. Так что мы здесь чувствуем себя как дома. ЗВЕЗДА! ЗВЕЗДА! Терените, Ютуба, простите. Это немножко был другой прикол. Что за новые звезды подъехали? Можно вы уйдете? Спасибо! По всей ферме что напишет? Что? Что напишет? Ладно. Но мои дорогие животные, кажется, еще не привыкли к жизни здесь, так что они куда-то разбрелись. Можешь помочь мне найти их? Должна сказать, я начинаю ужасно волноваться. Прошу, если увидишь кого-нибудь из моих младших поблизости, приведи их ко мне, хорошо? О, Мария, у тебя золотое сердце, спасибо. Уверена, мои крошки скоро вернутся домой. Но кто-то уверенный вроде тебя мог бы помочь им в этом. А, Ничего не сказала делать. даже Я просто сказать большое спасибо, потому что она ничего не сказала делать. Я знаю то, что тут, возможно, будут какие-то ежедневные. Но ну, синенькие эти высказательные знаки, но я не скажу спасибо, потому что она не сказала этот квест делать. Найди курицу, купи корпус, -кур, корми, спойлерит нам тут. Давайте поклонимся ей. Потому что она не дала никаких квестов. Это вообще это супер. Это супер. Ну, вот тут есть гонка. А вон две. Сыночная соперника. Ну, Катя меня не отвечает, поэтому мне не соперники еще. Давайте посмотрим, что в загонке. Мне что придется тут находить срезы. Давайте сразу посмотрим. А, окей. Окей. <сам Eğer> Прикольно, смотрите. Я. Нифига. Вау! круто круто победитель следующая гонка и тоже же так сейчас развернуть о боже мой мать моя дорогая женщина о ее. чувствую себя каким-то лохом Окей. Ребят, как найду срезы, ну, понятно, я это на свой собственный канал все скину. На, на англоязычный. Ну, кто смотрит, знает, что там чемпионаты гонки Здесь этого не будет, потому что этот канал вообще не для этого... Mm. Нормально. Нормально? Тихо-тихо? Тихо-тихо. О боже мой, столько что снимали с в Майнкрафт, тоже у такой, ну увидите потом. Что-то много спойлера, <соспорщит> лучше бы я заглохла. Работаю, работаю, вообще. <соспорщит> Все вас. ой-ой-ой. так это работает понятно то есть в зависимости видимо какая-то медалика такую наградный окей okay. ребята казалось то что каждый день и что такое мне хотя без <laughs> которая читала новости нужно находить там же ребенка коробу осла пульс вот еще и вот я поиски мы закончились под жеребенком я так и не поняла, всего одного кого-то можно найти в день или нет. Просто, Катя сказала, вроде бы новостях было так, но она пошла пересчитывать. Ну. Но... Она, короче, нашла двух почему-то. Непонятно почему. Ну а, ладно, потому что же ребенка. не не не не тихо. Кажется, это животное потерялось. Стоит отвести его к мэри. Зря я сказала. Да, видите, опыта не дают печально конечно это конечно печально это не очень как-то ну, ладно почему где-то так на боку странно что с ним Сидел, не валит мне жалко а, а он побежит быстро окей окей то есть мне не надо его ждать он бежит нормально все хорошо Просто замечательно, ты очень добра, спасибо, Мария. Мои крошки теперь дома в безопасности. Кажется, они успели к себе привязаться. Но разве они не прелесть? Ага. Ладно, давайте посмотрим, что там Катя выяснила. Окей, Катя мне написала что-то очень странное, давайте, давайте искать, мне на самом деле Ребята, кстати, тут э, разные места у всех. Вот, я нашла корову, корову нашла, Видим по порядку у не сразу, потому что я здесь уже находилась, но я не находила. О боже мой! Боже мой, что с ней? Не поняла. Ее нужно поднять? Тебя нужно поднять, дорогая. Дорогая, пойдем. Вы серьезно? Мят, боже мой, как я туплю? Я не могу просто. Короба, давай поднимайся идем. Что она делает? Мне нужно прочитать новости или ну, ну, ну, что? Что она делает? Нужно прекрати дорогу. Быстро иди. Иди. Иди. Целай пошла. Целай пошла. Я... Нет, я, конечно, все могу подумать. Но об этом я подумать не могла. ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я, конечно, все старстей был видео. Но не это. Ты спишь, дорогая, да? Ты спишь, ты спишь, молодец. Теперь пойдем. Пойдем. Нет, нет, нет. Мы сможем. Мы сможем. Мы все сможем. Мы все сможем. Мы. Мы все. Если поверить, то все получится. Мы сможем. Мы сможем. Это что я придумала? Обоставлю фото режим. Сейчас посмотрим, где она стоит. Вот здесь вот. нет, мы не смогли сделать. нет, эту корова достала синяя. ребята, ребята, ребята, она вот эта вот туша, туша вот эта вот, она, она видите, она, она... она подвинулась. Вот, пошли, дорогая. Пойдем. Пойдем, дорогая. Я, я не знаю, что я сейчас и сделаю. Я правда не знаю, что я сделаю. Пойдем, дорогая. Давай. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Пойдем. Пойдем, давай. Давай. Давай, конфетка. Давай, конфетка, нет, Давай. пойдем, Молодец, молодец. Нет, нет. О боже мой. О боже. Что нам делать? Угу. Вот, встала и пошла. Встала и пошла. Встала и пошла. Встала и пошла и пошла нет нет нет нет нет нет нет нет нет я смогу реально не беру сквозь так и перешла и слава богу нет, помню это здесь нет Фух. А видео подходит к концу если вам понравился этот видеоролик то не забудьте поставить лайк подписаться на канал ну можете и на колокольчик поставить всем спасибо за просмотр и всем пока пока